Саваш потерял сноровку, ты позволяешь разносить себя в пух и прах. Он хухилла, где боевой запас, который был с Шевченко, так-то Аллах дал эту бойл. Амин, Аллах рейс халил, камран. Не знаю, где я допустил такую оплошность, что ты дал такую оценку, но ну, будем смотреть, пытаться исправляться.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 Так, Кадыровец тут что-то говорит, что они всех, значит, и Кремль, и русских, и Россию, и Вахабитов, в общем, всех они. Uh, унижали, так скажем, да? Он выразился иначе. Очень смешно, когда человек под ником Кадыровец пишет такое. Салам алейкум, брат.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 Мягко, так сказать, обманываем друг друга, да. И надежда, да, у простых людей да, теряется, все меньше и меньше становится. Да. А когда, да, если у него там, есть родственники, там где-то, там, все равно ничего не сделают. Когда. Если, там, у этого человека есть деньги, там, все равно, там, у него пройдет это все больше. То, что мы, да, да. Если у него, да, Родственник где-то там сидит там, в правительстве, в МВД, в прокуратуре, он должен знать, там, когда он больше должен ответственно подходить там, полностью в общем, там, ситуация ситуации. Если даже там, простой человек, который не стоит, за ним никто, там, допускает ошибки, а человек, который там есть родственники, там, я имею в виду даже своих, там они более аккуратно, да, сказать, абсолютно, да, он в работе у нас нету, брать с ватом, есть закон, да, все, да, приступник, могу если он не соблюдает правила дорожного движения, да, сказать, мы всегда сравнивали с террористами, да.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 школы, детские сады, это сон, это сон, ашкол, это сон, вау, он, это сон, хос хай, это из рвертеля. Он хочет,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 تغريني <تصفيق> إن تغريني